всем привет вы на канале "Как заработать в интернете сегодня у меня очень хорошая новость для всех украинцев для беженцев и вообще для всех-всех кто находится в европе такая биржа как binance binance биржа это самая топовая биржа которая занимается криптовалютами здесь можно торговать продавать покупать криптовалюту ну в общем зарабатывать деньги. биржа binance на первом месте вообще существует 512 бирж и вы видите вот как их здесь много. И вот это вот э, замечательная самая лучшая биржа, которой я уже пользуюсь три э, года чуть более. Она раздает э, бесплатно деньги всем всем украинцам, беженцам и тех, кто живут в Евросоюзе. Э, что вам нужно сделать? Вам нужно в первую очередь пройти здесь регистрацию. Как пройти регистрацию? У меня вот есть старое видео. Пошаговая инструкция регистрации, вы можете перейти, ссылку я оставлю в описании, посмотрите как зарегистрироваться, либо же оставлю ссылку на вот этот официальный сайт, вы сюда перейдете, почитаете, ознакомитесь, зарегистрируетесь и у вас все получится. И когда вы здесь зарегистрируетесь, пройдете верификацию, это все равно что пойти в банк, вот вы идете в банк, допустим получать какую-то карту. Вы там проходите верификацию паспортные данные свои даете ну и все такое так само и здесь вот в интернете вам нужно будет загрузить свой паспорт возможно нужно будет сфоткаться с паспортом ну и так далее и вы за вот это все получите 75 долларов что месяца каждый месяц вы будете получать по 75 долларов на протяжении трех месяцев Общая сумма, которую вы сможете получить 225 долларов. Когда вы закажете вот эту вот карту, здесь написано получение от 4 недель до 8 недель. Когда вы ее получите, вы сможете, если вы находитесь там в Польше, либо же в какой-то другой стране, взять эту карту. У вас на балансе будет 75 буст. Буст это тот же самый доллар. Вот сейчас я вам покажу. Вот Binance доллар, буст 1 доллар. Вы сможете взять эту карту, сходить в магазин, там где оплата по карте и закупиться, к примеру, себе продуктов. Хорошая такая помощь. Также вот здесь написано, что агентство он у справок беженцев. Так само можно помощь от он получить, допустим, кто находится в Польше. В общем, друзья, вот переходите по ссылке, читаете, все повторяете, как здесь написано. И у вас все, все получится. На протяжении вот этого всего времени я сам буду это все заполнять. Когда я получу карту, э, запишу еще повторное видео. Как воспользоваться картой. Но ну, я думаю, все мы взрослые, мы все понимаем, как пользоваться картой. Получили карту, пошли в магазин. Есть у вас 75 долларов. Посчитали, прикинули, скупились и все. И вот здесь написано, в каких краинах можно оформить данную карту. И вот здесь Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Немеччина, Гибралтар, Греция, Угорщина, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румуния, Словаччина, Словения, Испания и Швеция. Еще, друзья, очень важно, когда вы будете проходить регистрацию и верификацию, вам нужно обязательно иметь при себе украинский паспорт и регистрироваться не с Украины, потому что все, кто находится в Украине, они не смогут получить вот эту допомогу 75 долларов. Это все люди, которые находятся за границей. У вас есть украинский паспорт, например, вы живете в общежитии, либо же там снимаете хостел, возьмите адрес этого хостела, потому что вам нужно будет указать это при регистрации. Также вам нужно будет указывать номер телефона не украинский, а именно указывать номер телефона той страны, в которой вы находитесь. Также этой картой можно пользоваться, как, к примеру, сберегательной картой. Вот у вас есть деньги, да, вы хотите положить на карту деньги выложите сюда на карту деньги и когда вы будете рассчитываться данной картой вы будете зарабатывать от 0 1 процента до 8 процентов кэшбэка в криптовалюте BNB BNB это криптовалюта Binance на данный момент 1 BNB стоит 380 долларов на пике 1 BNB доходил до 700 долларов то есть это очень классно удобно вы получили данную карту, закинули туда, к примеру, там гривны, там, какие у вас там есть деньги. И находясь на территории Евросоюза, либо же в Украине, рассчитываетесь с картой и получаете за это криптовалюту BNB. И вы можете хранить, хранить, хранить. И уж поверьте мне, BNB, криптовалюта, она будет стоить 1000 долларов, а то и больше. В общем, вот такие новости хорошие. Кто хочет получить 225 долларов, все ссылки я оставлю в описании. Перейдите, ознакомьтесь, почитайте, все внимательно изучите и проходите регистрацию и получайте деньги. На этом все. Ставьте лайк, пишите свои комментарии, если кому что непонятно, пишите мне в личку. Всем желаю хорошего дня и хороших всем заработков. Всем пока.